Ну, доброй ночи. Это УИК-11, ЧПСГ, Смоловский Сергей Валерьевич. Да. Производим до сих пор, пытаемся производить подсчет результатов по голосованию по муниципальным депутатам. В данный момент э, в ту форму, куда члены комиссии промышляющего голоса э, заносили э, результаты по голосующим, председатель украла и спрятала в неизвестном направлении и не хочет никоим образом оглашать результаты. Примите, пожалуйста, меры. В принципе, как всегда, я могу дать трубышку. Готовы? Ну давайте. Да. Ну, давайте, спасибо Поговорите с ТИКом. С вами хочет поговорить Тик. Елена Викторовна, хватит убегать. Постойте, с вами хочет поговорить Тик. Устоявшаяся комиссия, которая регулирует сегодняшние выборы. Лена Викторовна уклоняется от разговора. Давай, давай. Вот, в общем, вовремя ты вообще. Да. Да, алло. Алло. Да, я вас слушаю. Да. Так, давайте тогда я сейчас э, попробую связаться с Ольгой Дмитриевной. Попробуйте, вот. может у вас что получится. Угу. Хорошо. Я просто не знаю, как еще делать, видишь, что мы работаем. Ну, я понимаю, то есть у нас сейчас понимаете, какая как? ситуация. Ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Сейчас какой-нибудь, ну, хотите, я скандальчик закачу. Ну, минут там двадцать мы тут покричим, поорем. Ну, ну, ну, здесь сколько можно морозить. Кто ну... придумал это вот-вот-вот. И без одного другой не входит. Ну, это, ну, ну, издевательство какое-то. Я сейчас попробую ее вызвонить. Может быть, что-то получится. Вы не удивляйтесь, я сейчас скандаль спустил какой-нибудь. Ладно. Да, ну, хорошо. хоть как-то. По крайней мере, у нас школа скоро откроется. У нас пионеры пойдут. А мы тут еще, извините, меня мишки не упаковали. Да, я все понимаю. Сережка, да я к нему уже привыкла, я знаю, что он неадекватный, он как каждой этой самой цепляется, не знает уже к чему прицепиться. Ну, цепляется и цепляется. У него везде нарушения. Бог ты с ним. Ну, я не знаю, как время тянуть. Давайте я хоть с вами повесил, может, ему от этого легче станется, что я с вами вещу. У нас тут заговор мирового масштаба. А вот-то как там дела? Ну, из всех уихов э -э, позвонили только... Скольким? Меньше двенадцати. И три из которых, или четыре, только сдалось. Все остальные правят. А всем остальным еще отмножки никаких не давали. Ну, так так и а знаете, как они сдались? А нет, я не знаю, как они сдались. Они почему ну, ждали? И покупок просто... ждали? Я даже не знаю. Они, наверное... это... Слушайте, они, наверное, это самое... хреново, знает. Как они? Не повезло, есть, может быть. там либо успели проскочить, либо еще что-то. То есть как бы все, все абсолютно отправляли информацию на только у Ольги Дмитриевны на WhatsApp. Вот. И по какому она точно, как она определяла, кому приезжать и кому нет, это только у нее. Вот, а ее мы видим, она забежала, взяла документы и убежала снова то ли в голове, то ли еще куда-то. То есть все, она телефоны она скидывает просто, и на смс не отвечает ничего. Ну и, наверное, тоже там хреново. То есть, как бы и мы все сидим в неведении вообще, что происходит, и куда и что и к чему. А на Сереже не отбежает У нас тут сплошные нарушения. Ну, тут у нас сейчас идут просто завалы по всему городу, связанные с, с задержкой, с этой, там, по пять, по 6, по 7 часов. Значит, не только мы, значит, весь город стоит. Угу. Пипец. Да. Ладно, будем надеяться, что будет все нормально. Главное, придержаться. Потому что у людей да. уже мозг не работает. А многие Это на работу так... еще добавок. Ладно, я вас развлекла. Спасибо, что вы меня, Серёжа, немножко даже отдохнуть. Пойду Крепитер. выслушивать. <смех> <смех> <смех> <смех> До свидания.